Друзья, всем привет! С вами Уголок Автолюбителя. И сегодня я хотела бы поставить эксперимент. Посмотрите, уберет ли наш снег, которого выпало очень много, соль. Мы купили два разных вида соли и посмотрим, может быть, какая-нибудь из них справится. А вы оставайтесь с нами. Если вы не подписаны на наш канал, обязательно сделайте это. Погнали проверять. Но ну, для начала утепляемся. Мне неоднократно писали, чтобы я одевала шапку. Ваше желание исполнено. Какова красота! Для того, чтобы начать эксперимент, мне понадобились три железки для того, чтобы разграничить территории. Была одна, стала три. Для эксперимента я взяла соль по акции, мой бюджет не пострадал. Взяли соль морскую крупную и соль обычную экстра. Заранее все приготовим, я уже открыла обе упаковки потому что сыпать надо будет много а на улице холодно и хочется сделать это все побыстрее берем первый вариант и идем сыпать сыпем вот сюда сразу никакой реакции не происходит. Высыпем всю пачку. Второй метод – это обычная домашняя пищевая соль. Мы будем сыпать на вторую территорию огражденную. Давайте посмотрим, что за 20 минут произошло с первым нашим вариантом ничего не изменилось, но посмотрим, что будет дальше. Сыпем нашу соль на второе пространство. Сыпем побольше, не жалеем. Опять же, молниеносного какого-то эффекта нет. Вы, наверное, хотите спросить, что же будет за третий способ. И следующий способ. Мы подогреваем воду, выливаем ее на поверхность, куда будет сыпаться соль, и сыпем соль. Выливаем воду вот сюда. И сыпем солью. Пока ждем результатов, можно пожарить мясо. Спустя всего полчаса мне захотелось поскорее посмотреть, что же происходит с нашей солью. Первый вариант – это морская соль. Здесь реакции как таковой нет. Соль лежит поверх снега, и пока снег точно не тает. Второй вариант – это пищевая соль. Здесь есть небольшой зацеп со снегом, то есть верхний слой подтаял. Но, опять же, стопроцентное растаивание еще далеко. В третьем эксперименте, где участвовала вода, она еще даже не начала замораживаться. Ждем дальше результата. Я даже не думала, что на этот эксперимент уйдет столько времени. уже стемнело, давайте посмотрим на результат. Здесь была крупная соль морская, реакции пока никакой. Здесь была пищевая соль, тоже ничего такого заметного нет, но будем ждать. И третий вариант, здесь вода еще даже не начала замерзать, поэтому опять же судить рано. Ждем дальше. Уже не терпится посмотреть на итоги эксперимента. На улице конкретный мороз, и очень хочется быстрее посмотреть результаты, скорее пойти греться. Что мы видим? Сразу хочу обратить внимание на третий эксперимент, где мы выливали воду. Там соль замерзла и осталась на кирпичах. Ее можно даже оторвать пленкой. На втором эксперименте с пищевой солью также соль замерзла, и перед вами, вот вы видите, вот то, что я оторвала, это прям э, соль замерзшая. Очень интересно это наблюдать, сразу вспоминаются соляные пещеры. А, и первый эксперимент, здесь также соль замерзла кусочками, только почему-то раздробленными. Если подводить итоги эксперимента, то, на мой взгляд, самый интересный способ – это растопить снег водой и посыпать солью. Что касается первого и второго варианта, они у меня оставили большие сомнения, и вряд ли я буду пользоваться ими. Вот такой вот незатейливый эксперимент. Кстати, вам нравится такая рубрика «Делать ли таких видео больше?» Лично для меня вариант с водой показался самый реальный, и который действительно можно использовать. К примеру, если у вас возле дома образовалась большая ледышка, которую желательно бы растопить. И не ждать потепления весны, когда это все смешивается с грязью. А, остальные способы это с солью. Я считаю, что ну, нет смысла покупать тонны соли и засыпать пол своего двора. Да? Для меня проще убрать снег лопатой. Ну, не знаю, выбор за вами в любом случае. Но я знаю одно, что в интернете все-таки а, пишут лажу. Поэтому не всегда верьте советам интернета. С вами был Уголок автолюбителя, меня зовут Виктория. До скорых встреч на нашем канале. Пока-пока!